Привет! Мы поговорили уже почти обо всем, что нужно знать маркетологу для устойчивого развития компании. Это действительно так. Не так много подходов, которые нужно использовать. Их всего 2, три, четыре, какое-то небольшое количество, да. Адекватный подход к стратегии фокусирования, стратегия штанги, непрерывная проверка гипотез, канбан-доска адекватно настроенные. Вот и все. Но еще один момент, о котором нам важно сейчас поговорить, это то, как мерить результаты. То есть в нашей стратегии мы в идеале отталкивались от бизнес-целей и говорили о э, росте прибыли или о росте дохода или о росте возврата на маркетинговые инвестиции. А как мы будем мерить качество маркетинга? В самом лучшем раскладе мы должны мерить маркетинг по финансовым показателям, то есть реально по возврату на те бюджеты, которые были заложены. Но для того, чтобы иметь возможность анализировать финансовые показатели, у тебя должны быть настроены финансовые показатели внутри твоей компании. То есть если владелец говорит тебе, а ты наемный маркетолог, докажи мне, что инвестиция там 300 тысяч рублей в сайт или в новый фирменный стиль а, принесет мне большие деньги. Сразу возникает ответный вопрос. Хорошо, а как мы сейчас считаем деньги? И если в компании сейчас никак адекватно деньги не считаются, то и маркетинг тоже таким образом никак адекватно считать нельзя. Если мы не умеем считать а, внутри компании, а, ну мы дальше упомянем в этих показателях, а, чистую приведенную стоимость как, какого-то проекта или каких-то инвестиций, а, или мы не умеем считать а, возврат на инвестиции капи капитальных затрат или эффективность капитальных затрат, то как мы можем говорить об Адекватном измерении маркетинговых инвестиций. В общем, никак. Самое первое, с чего надо начинать маркетологу изучение финансовой математики, если ты еще этого не делал или не делал это понимание различий между капитальными затратами и операционными затратами. Капекс и ОПЕКС по латинице они обычно пишутся. Капитальные затраты это Здания, производственные линии, ну то есть не, не те затраты, которые ложатся на стоимость единицы произведенной продукции непосредственно. И операционные затраты — это то, что связано с закупкой сырья, каких-то вспомогательных материалов или инструментов с логистикой, с обеспечением продаж и так далее. В маркетинговых затратах или в маркетинговых инвестициях тоже есть и капитальные затраты, и операционные затраты. И учет их эффективности отличается для капитальных затрат и для операционных. Например, если компании нужно разрабатывать новый сайт, то это капитальная затрата, у которой, если речь не идет про короткий одностраничник для рекламной кампании, а именно корпоративный сайт надо разрабатывать на перспективу отдаленную то это капитальная затрата, и ее нужно оценивать с точки зрения финансовой эффективности точно так же, как мы оценивали бы э, эффективность капитальных затрат на, не знаю, ремонт здания, в котором мы находимся. Далеко не всегда он выражается в изменении непосредственной прибыли, которую мы будем зарабатывать, а может и выражаться. И Это зависит от того, есть у нас какие-то метрики на сегодняшний день на сайте, по которым мы можем измерять его эффективность, или этих метрик нет. В общем, первый момент, да, что мы можем что-то мерить в деньгах про маркетинг только в том случае, если у нас есть измерение в деньгах про весь остальной бизнес. А если этого измерения нет, то и в маркетинге мы в деньгах на самом деле адекватно померить ничего не можем. А если мы в деньгах мерить умеем, то мы можем измерять либо возврат на маркетинговые инвестиции, Роми или Return on Marketing Investments. Или мы можем э, измерять э, так называемый показатель NPV, чистого дисконтированного дохода от э, внедрения каких-то изменений. Эти э, показатели можно мерить только для низкорисковых инструментов. То есть э, сайт к ним относится, например, если это речь идет про корпоративный сайт компании. Если мы… Э, провели пилотный проект по таргетированной рекламе видим что он работает мы видим там конкретные цифры и раньше у нас до этого таргетированной рекламы не было то пилотный проект был высокорисковой инвестицией. после того как мы получили цифры выделение отдельного бюджета на таргетированную рекламу является низкорисковым инструментом и оценивается ровно таким же образом то есть нет ни, никакой вообще э, сложности в том, чтобы измерять маркетинг в адекватных деньгах. Ну, в смысле просто. Точнее, адекватно измерять в деньгах. А, важные показатели, которые при этом нужно считать по отдельным инструментам, это а, в плане тех денег, которые к нам приходят. Это выручка непосредственно. Некоторые каналы позволяют ее мерить. Ну, то есть мы можем увидеть, сколько к нам Поступают выручки, если у нас интернет-магазины, продажи через сайты. Мы можем видеть, из каких, с каких источников приходили разные покупатели. Для, для B2B да, показатель выручки по каждому конкретному клиенту можно адекватно измерять. Следующий важный показатель о нем мы много раз уже говорили. Это Lifetime Value, или это, другими словами, тот же самый показатель Customer Lifetime Value. То есть то количество денег, которые мы заработали на клиенте за все время работы с ним. Иногда этот показатель приходится аппроксимировать, потому что у нас бывают клиенты, с которыми мы все еще продолжаем работать, они у нас еще не отвалились, поэтому мы оцениваем его только. И там может быть достаточно большой разброс. Поэтому про показатели тоже очень важно. Не бывает правильных и неправильных показателей. Должны быть показатели, которые для вас осмысленны, которые дают тебе адекватный способ принимать, те или иные решения, которые, которые информативны в своем изменении. То есть, если ты замеряешь какой-то показатель, а он не меняется, или меняется хаотически и не вследствие твоих действий, то тогда этот показатель не имеет смысла использовать. Если это B2C, либо это продажа какого-то информационного продукта или услуги или сервиса, то очень часто используются показатели ARPU или Uh, average Revenue Per User, то есть uh, средняя выручка на одного клиента за определенный период, чаще всего за месяц. Uh, второй показатель ARPPU — это средняя выручка на одного платящего клиента в месяц. То есть у тебя, может быть, за месяц uh, было столько-то клиентов, и тогда выручка на одного вообще клиента uh, — один доллар. Но при этом из них из, из всей этой пачки платящих было всего допустим 20 процентов, и тогда на одного платящего клиента у тебя выручка получается уже 5 долларов, а не один. Выбор метрик — это очень важно. Мы об этом поговорим в следующем модуле. Он будет посвящен отдельным инструментам, и мы про каждый инструмент будем обсуждать, что можно мерить про этот инструмент. Но вот это основные такие самые частые финансовые показатели, которые связаны с доходом от клиента получено, да, то есть с теми деньгами, которыми мы получаем. А сколько денег мы тратим? Это, этих показателей уже не так много. А и в B2B конкретно этот показатель не всегда подходит, потому что иногда нужно измерять не customer acquisition cost, то есть не стоимость привлечения одного клиента, а, например, стоимость обслуживания клиента. Если у нас есть всего 5 клиентов в B2B, и мы с каждым из них тратим сколько-то усилий, ресурсов наших менеджеров на взаимодействие с ними, то мы можем точно также рассчитывать затратную часть, как мы рассчитываем для B2C. В случае с B2C или с быстрыми и короткими продажами на большую на широкую аудиторию, одна из очень ценных метрик — это Customer Acquisition Cost или CAC. Это стоимость, первой продажи конкретному клиенту. А, и может быть стоимость повторных продаж а, существующим клиентам. Это это другой показатель. Он связан с возвратами, с ретеншеном Чуть позже мы об этом поговорим. А, вот этот показатель, customer acquisition cost, он фокусируется исключительно на первой покупке. То есть доведение потребителя от первого этапа цикла потребителя до момента покупки. А сколько нам стоил один покупатель, который прошел весь вот, всю вот эту цепочку? А, но это если мы считаем деньги. А что делать, если мы их не считаем? Тогда в большом количестве компаний используется так называемая сбалансированная система показателей. М -м, когда не все можно померить в деньгах или не все получается у них померить. Сбалансированная система показателей предполагает, что управление производится по ключевым показателям эффективности или KPI, которые могут, они должны выражаться измеримо, но далеко не всегда связаны с деньгами. И вот о KPI отдельных инструментов мы вообще будем говорить довольно много, потому что они разные в зависимости от того, где, на каком этапе этот инструмент работает. Большинство инструментов, которые вот здесь, эффективные работают, они связаны с показателями reach, impressions, то есть сколько людей было достигнуто нашими сообщениями, сколько всего контактов было совершено с нашими ключевыми сообщениями. А здесь же показатели типа brand awareness, то есть узнаваемость бренда, причем она бывает совершенная с подсказками, без подсказок и так далее. На втором этапе тоже могут играть эти kpi для разных инструментов, а также уже начинают играть а, показатели трафика в конкретном канале или сколько людей воспользовалось этим инструментом на данном этапе оценки, а, активной оценки альтернатив. А, и здесь уже возникают показатели, связанные с так называемой конверсией, то есть сколько людей перешло с предыдущего этапа на следующий а, в цепочке путешествия потребителей. Там возникают, э, во-первых, показатели конверсии. Они так и называются, ну, показатели конверсии. То есть сколько в процентах людей перешло с предыдущего этапа на следующий. Кроме того, там начинают появляться показатели cost per что-то, то есть стоимость за тысячу показов рекламного объявления, CPM так называемый, или cost per lead. Lead — это люди, которые уже переходят на конечную фазу активной оценки альтернатив и уже обращаются к нам для того, чтобы возможно перейти на момент покупки. Cost per lead — это CPL сокращенно. Cost per action — то есть сколько мы заплатили за то, чтобы человек сделал какое-то определенное действие на этом этапе, ну и так далее. То есть там есть целый ряд своих ключевых показателей, в том числе и, и финансовых, но они не выражаются в конкретных стратегических цифрах там, в прибыли, например. Если у меня CPL 500 рублей, то непонятно, как это влияет на мою прибыль непосредственно. С третьим этапом связан в основном показатель customer acquisition cost, то есть сколько мне стоило, сколько стоил человек, который дошел до сюда. Ну и тоже вот история с показателями конверсии. На четвертом этапе начинают работать совсем другие метрики, которые связаны с retention, с повторными покупками, с Net Promoter Score, то есть насколько люди удовлетворены нашим продуктом или услугой. Так называемый churn rate отвал нашей клиентской базы, то есть, сколько из наших потребителей перестало пользоваться нашим продуктом или услугой, отписалось от нашей рассылки и так далее частота покупок, ну, в общем, там есть свой набор э, метрик. О разных KPI, о разных метриках мы будем говорить для каждого отдельного инструмента, да, как его можно мерить. Очень важно понимать, что в разных ситуациях для разных инструментов ты можешь использовать разные метрики. А, просто важно, чтобы они были ввязаны в единую систему, которая помогает тебе достигать твоего стратегического показателя. При этом, как следствие, те KPI, которые были для тебя важными в прошлом году и в этом году, могут отличаться, если у тебя меняется стратегический фокус. То есть смена стратегического фокуса должна по-хорошему приводить к пересмотру всей системы KPI, которые используются по отношению к тем инструментам, которыми ты пользуешься. Один из еще, наверное, таких последних важных моментов, что когда ты рассматриваешь KPI, по тем или иным этапам путешествия потребителя или инструментам на разных этапах, важно помнить об опасности усреднения и рассматривать когорты. Когорты — это группа пользователей, которая была, например, ну, которая проходила одновременно через какой-то этап жизненного цикла потребителя. Которая, то есть может быть, когорта людей, которая впервые зашла к тебе на сайт в два месяца назад, месяц назад и в этом месяце. И стоимость uh, там, customer acquisition cost может, быть, она может варьироваться для первой когорты, второй когорта и третьей когорты. У тебя есть, если ты считаешь uh, RP, uh, ARPU, uh, Average Revenue Per User, то ты, опять же, можешь считать по когортам. Те, которые были зарегистрированы два месяца назад, месяц назад и в этом месяце и ретеншн, retention, может быть, для людей, которые впервые зарегистрировались два месяца назад, и в этом месяце тоже может быть разным. Это все зависит от того, как люди пользуются твоим продуктом или услугой. А, усреднение очень опасно. То есть может оказаться, что у тебя арпу на свежих клиентах очень большое, а на клиентах, которые с тобой уже три месяца, очень маленькое. И это может дать тебе дополнительную информацию о том, что тебе нужно менять. Поэтому к измерениям нужно относиться аккуратно э, и к KPI тоже нужно относиться аккуратно. Это ключевые слова, которые могут быть полезны из э, стартап-индустрии, из э, такой вот между маркетингом стартапов и маркетингом бизнеса. Вот два таких ключевых слова. Сквозная аналитика и юнит-экономика. Мы еще будем о них говорить. Сквозная аналитика — это общий подход к формированию сбалансированной системы показателей, который объединяет в себе технически просто все инструменты, через которые проходит пользователь от момента первого взаимодействия с твоей рекламой до момента покупки. Для этого нужно определенным образом сохранять его ID в аналитике и определенным образом выстраивать сам аналитический процесс э, так, чтобы иметь возможность измерять адекватные показатели на нем. Юнит-экономика — это подход из стартап-индустрии, который связан с оценкой по конкретным потребителям или каким-то ограниченным когортам потребителей, э, сколько нам стоило их привлечение и сколько мы на нем зарабатываем. И э, для стартапа вот этот так называемый юнит-экономика, то есть экономика одного пользователя, она должна сходиться для того, чтобы масштабировать э, дальше, вкладывать больше денег привлечения. В общем, если эта тема тебя интересует, я очень рекомендую э, на эту тему тоже почитать статьи. Э, мы поговорили обо всех э, стратегических и тактических составляющих живой маркетинговой системы, и завтра мы сделаем э, такой небольшой wrap-up. Быстренько пробежимся по тому, что мы успели узнать за эту неделю.